Это дрналез. А что хорошая вещь? Главное, просто все. Вот стул, вот веревка. Так вот дергаешь за веревку. И вперед. Это месяц назад, когда из Министерства приезжали четыре человека. Вы говорите теперь, самостоятельное предприятие, что хотите, то и творите. Полная свобода действий. И все как зорут, свобода, свобода. Я тоже сначала заорал, свобода. Потом думаю, да, я проверю. Полную они нам дают свободу или не полную. Привязал вот к этому стулу веревку. Выбегаю туда, такие... Ну, наши-то ребята ничего, они меня знают. А министерские, струхнули. Я так останавливаю... Говорю, алло... Дронодром, кто на пульте, тайфон это барсук. Отметьте, пожалуйста, барсук посадку совершил. И ребятам так помахал рукой, они мне. Я говорю, ребята, у нас же теперь полная свобода действий. Надо сейчас смотаться по-быстрому за рубеж, заключить пару контрактов повыгодней. Можете в Австралию? И ребята кивают мне дескать, ничего, давай в Австралию, нормально для начала. Я честь отдаю, готовность 0. Лишний газ спустить через отверстие, солнечные батареи вперед, от винта. тут министерские заволновались. А главное, их тянется все время рукой стул, пощупать. Я говорю, руки оторвет, чертовы матери. Тогда они всерьез заволновались, говорят, какие контракты. Надо, чтобы кто-нибудь обязательно из нас присутствовал. Я говорю, кому надо? Нам не надо, у нас теперь полная свобода действий. А ребятам говорю, ребят, ничего, если я там в Австралии, контракты заключу из расчета, чтобы на брата вышло по миллиону, а уборщицам 500 тысяч. И ребятки, ребят кивают, ничего, 500 тысяч нормально для уборщиц. А министерский смотрю, за кудах, говорю, какие 500 тысяч? У нас около 60 тысяч рублей в месяц. Я говорю, а вы-то тут при чём? Не, а вам за что платить? Вы что, дронолеты изобретали? Я, они тогда успокоились, говорю, господи, ну он же идиот, пускай взлетает. Я говорю, алё, дронодром? Кто на пульте? Тайфун — это барсук. Слушайте, какая погода сейчас в Австралии? Не, ну народ-то в чем ходит? Как ни в чем? Вообще ни в чём? А, ну тогда передайте, чтобы встречали. И начинаю раздеваться. Разделся вот так вот до трусов. Дальше, думаю, снимать, не снимать. Не, ну не снимешь, там в Австралии обидятся. Снимешь, здесь не так поймут. Ребятам-то все равно, буду я снимать или не буду. А в вижу против того, чтобы снимал. Они говорят, вы что, совсем уже, что ли? Я говорю, интересно, я там что, в Австралии потеть, что ли, должен? Я, вон, воздумал, с ребятами в долю взять, чтобы по миллиону на брата. Вам как лучше, в Австралии без вычетов или здесь с вычетами? И они как неделю репетировали, хором говорят, в Австралии без вычетов. Я ребятам говорю, ребята, срочно сюда еще, четыре дроналета. Ребята приносят вот такие четыре стула с веревками. Я министерским говорю, слышали, какая погода в Австралии? Не, ну народ-то в чем ходит? А главное, мы одна делегация, все в одной форме должны быть. И они по-шустрому начинают раздеваться, быстро садятся за стулья, хватаются за веревки. Я говорю, дергать по команде. Глаза прикрыть левой рукой, чтобы не вылезли от перегрузок. Минут через 15 будем на месте. Приготовились на старт. Внимание. Марш! Они так дернули за веревки. Глаза прикрыли левой рукой. Летят! Это летят! Минут через 15 открывают глаза, там уже люди в белых халатах, мы уже предупредили. Старший санитар говорит, рады приветствовать вас в Австралии. Министерские все в трусах, встают, кладиваются. Главный министерский говорит, вот на дроналетах к вам. Санитар говорит, ну к нам на чем только не прилетает. Министерские говорит, мы рады, что к вам попали. Санитар говорит, ну куда же вам еще, как не к нам? Нам сейчас много ваших попадает. У нас хорошо, сейчас душ примите. Министерский говорит, нет, это сперва контракты заключим. Санитар говорит, это в первую очередь. Но по нашим законам контракты положено подписывать в специальных машинах. Пройдите, пожалуйста, все четверо. Вот тут они зазирались и говорят, а где-то с нами должен был быть один сумасшедший. Наверное, с курса сбился. Санитар говорит, ну, одним сумасшедшим больше, одним меньше. И они пошли туда за миллионами. А я к ребятам пошел. А что, у нас сейчас каждый что хочет, то и делает. А то она и есть полная свобода.